Обучение социальному бизнесу очередь, на территории Нижегородской бизнеса, области, форум РИД, 300 человек. Экологически чистый район, шикарные здания, питание, обучение, все это входило в наш бизнес-форум. Состав лидеры и участники разбили на команды. У нас были бизнес-наставники и бизнес-ангелы. В том числе в каждой команде были люди с ограниченными возможностями. Каждый мог проявить себя, креативить, реализоваться. Нам нужно было создать и защитить проект с креативными идеями, которые имеет финансовую основу. Погулять и смотреть территории можно было либо рано утром, либо поздно вечером. На вечером сил уже не оставалось. Можно было прижаться к деревьям, посмотреть красивое небо с шикарными облаками. Шикарное Горьковское море встречало нас, встречало нас ветром, волнами, рассветами и закатами. Таких красивых закатов я не встречала нигде. Вот. Да. Не отдыхать.